Сегодня нашим поликлиникам ФМБА в наших закрытых городах, где атомные станции и наши предприятия, мы не даем вообще э, деньги на ремонты, вернее, даем только в поточный логике. То есть, когда проведены определенные как бы, вот проекты, в той же плоскости, которую сейчас обозначили, время протекания процесса диспансеризации условно снизится в четырех дней, ну, там полдня, но для этого надо вот все-таки столько денег, чтобы вот здесь двери прорубить, здесь вход еще один. Это потребует время и поэтому проект растягивается до конца 2022 года. Я хочу поздравить всех и пожелать дальнейшего развития. Для нас это очень важно, потому что строительство новых блоков, референтных блоков ВВРТОИ для нашего региона является одним из ключевых, наверное, ключевой инвестиционный проект. И понимаем, какое значение это имеет в целом для развития концерна и реализации всех программ энергетической безопасности, которые поддерживает наш президент.